Какой бы ни была экономическая ситуация, есть сфера, которая будет актуальна всегда. И, конечно же, это продажи. По-настоящему ценных специалистов очень мало, и у вас есть шанс стать профессионалом, за которого будут сражаться работодатели. 8 июня в 19.30 я проведу вебинар, на котором вы узнаете, кому эта профессия подходит и как в этой прибыльной сфере стать своим. Записывайся по ссылке в описании к этому видео. Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Друзья, вы узнали локацию, вы узнали студию. Я сегодня в гостях на съемках в Краснодаре и готова с новыми силами рассказать вам очень много интересного. Итак, сегодня мы поговорим о тканях, о видах тканях, о видах волокон, потому что эта тема очень актуальна, от вас приходит много запросов. и вот сегодня эту тему я постараюсь раскрыть. Думаю, что разделю этот момент на два урока. Итак, друзья, сегодня на первом уроке мы с вами раскроем тему натуральных волокон. Но давайте начну с того, что в общем скажу, как эта схема выглядит. Итак, волокна, из которых изготавливают ткани, делятся на натуральные растительного и животного происхождения, и на химические. И вот химические волокна, они уже в свою очередь делятся на синтетические и искусственные. Вот химические волокна мы оставим на второй урок, а сегодня поговорим про натуральные. Мы раскроем тему вообще, как их выбрать, как на ощупь определить состав, да, даже если этот состав не написан на ценнике, но и поговорим об уходе за тканями из натуральных волокон. Итак, самое главное, самое распространенное натуральное волокно или ткань, из которой производят, это хлопок. Хлопок встречается наиболее часто. В зависимости от того, каким образом скручивают эту нить, получают хлопок различного качества. Вы знаете, что бывает бязь. Да, такая, которая. Бывает бязь тоненькая, бывает бязь макетная, постельная, бывает какая-то ткань, это бумажная из которой шьют легкий сарафан. Это тот же там поплин, муслин. есть Хлопок такого вида, это дорогие дома, да, производят. Например, всем известный хлопок Либерти. Там такая нить, крутка нить и Таким образом волокно изготавливают, что похоже, что это даже не хлопок, а шелк. Либо как будто бы это хлопок с добавлением шелка. То есть волокна дробят и скручивают таким образом, что ткань получается очень такого, ну, на вид премиум класса. Ну, и по своим остальным качествам. Поэтому в зависимости, значит, от того, каким образом обрабатывают это волокно на фабрике, и каким образом скручивают эту нить, да, из которой придут, придут и изготавливают ткань. Ткань получается уже разного качества. Ну и всем, всем известно, что хлопок изготавливают из однолетнего растения хлопчатника. Кстати, девочки, я когда-то уже рассказывала это в свое время, когда я была ну, школьницей, жила в Средней Азии, я два лета подряд с классом, вот мы ездили на хлопок, собирали хлопок. Это, кстати, очень интересно, да, это поле, вата в коробочках, вот идешь ее, от этот фартук собираешь. Ну, хорошее было время. Итак, вернемся к хлопку. На ощупь его определить очень легко. Даже если мы идем в магазин, мы видим, например, ткань, да, мы можем ее пощупать, мы можем ее посмотреть, раздробить, вот, например, на нити, да, и видно, ну, понимаем, что это бумажная ткань. Когда хлопок в чистом виде, то основной его особенность является сминаемость. То есть он очень хорошо мнется, но Зато просто в уходе. То есть нет никаких сложностей. Да? Единственное, что может быть, когда мы шьем одежду из таких тканей, она может давать усадку. Обязательно нужно перед раскроем такие ткани обрабатывать паром, парогенератором. А еще лучше постирать в том самом температурном режиме в стиральной машинке, в каком мы будем стирать уже готовые изделия, которые мы сошьем из этой ткани. У изделий из хлопчатобумажных тканей, ну и у самой такой ткани, хорошая теплостойкость, что позволяет носить э, одежду из таких тканей летом, то есть летом очень комфортно, приятно к телу, и опять же в зависимости от плотности э, мы, например, можем, вот бывает такая, знаете, та же самая джинса, это что же тоже хлопок, да? Он может быть более плотным, либо более тонким. Э, ассортимент велик, это и э, рубашки и сарафаны и какие-то из более плотного хлопка это шорты мы шьем то есть для лет это самый классный ассортимент дышит Сминается, но сейчас на фабриках для того, чтобы хлопок был менее сминаем, добавляют какие-то, ну чуть-чуть искусственного волокна. да. Ну, хотя я, например, люблю стопроцентный хлопок, пусть он мнется так же, как и лен, но зато очень удобно и приятно к телу. Итак, если мы говорим о волокнах, когда мы можем, знаете, помять это все дело, да, поджечь, вот зажигалка вообще незаменимый спутник мой. И когда я иду в магазины тканей, когда затрудняюсь. Ну, самое главное, что когда мы поджигаем кусочек бумажной ткани, либо волокна, да, мы можем взять ниточку. Запах бумаги. Во-первых, хорошо горит. Да, очень хорошо горит. Прям хорошее пламя. Горит, как бумага. Тушим. Пахнет тоже бумагой. И, смотрите, отличительная особенность натурального волокна, если мы берем вот этот вот пепел, который образуется, он... Прям хорошо осыпается. Вот нет никаких жестких катышков, вот этих вот шариков, да, которые плавятся. Нет. Вот как бумага горит, пахнет и осыпается также. Легко. То есть образуется пепел. Все. Значит состав вот у этого лоскутка, у этой ткани стопроцентный хлопок. Ну здесь вот тоже я взяла то, что нашла в мастерской. да? Это самое простое. Дальше. Следующее по популярности волокно и с которым хорошо работать летом. Кстати, не только летом, но и зимой. Это лен. Лен получают тоже из растения. Это трава такая, да, которая обрабатывается должным образом и получается льняное волокно, из которого изготавливают ткань. Леон также имеет разную плотность от более тонкой до э, плотной и также имеет разный ассортимент назначения. Мы зальнаш ⁇ шьем и одежду, и какие-то бытовые предметы, и постельное белье, и шторы, и скатерти, все что угодно. Но так как мы с вами занимаемся одеждой, поэтому я говорю про одежду. Э, Лен также бывает, э, знаете, делают его на фабриках разной степени смягчения. Он бывает смягченный такой мягкий, струящийся, а бывает более жесткий. Вот я люблю использовать смягченный лен. У меня есть и туники, и рубашки. Для жары, вот для таких рубашек, вторым слоем, ну, на маечку сверху одеваю, на какой-то топ, да, очень хорошо использовать такой полупрозрачный, тонкий лен. Если это какой-то сарафан, платье, шорты, брюки, возможно, ну, знаете, так вот струящиеся, это может быть более плотный лен. Мне нравится, например, вот в своем опыте, когда лен мнется, когда это видно, что он мнется. Нравится делать у льна такую широкую подгибку, это тоже выглядит очень красиво. Основное свойство льна, конечно, это то, что в нем... Летом прохладно, то есть не жарко, у него хорошая гигроскопичность, он очень хорошо забирает влагу. А если мы шьем какой-то ассортимент одежды для более холодного времени года, то тут лен, наоборот, как бы сохраняет тепло. Очень часто кольну в ткани добавляют ниточку шелка либо шерсти. Тогда получается действительно такой вот ткани осеннего ассортимента, то есть можно жить и брюки, и какие-то бомберы, и куртки, и более такие теплые рубашки. То есть натуральное волокно, мы понимаем, да, что это ну, очень интересно и приятно, и экологично. Ну, и есть еще такие ткани, которые изготавливаются из бамбука, из крапивы, из конопли. То есть, таким же образом, как-то обрабатывается эта трава. Иногда с добавлением химии, там ее как-то расщелачивают, растворяют. Вот, и создают волокно, из которого делают ткани. Кстати, основной особенностью бамбукового полотна является то, что он устраняет запахи, то есть не впитывает в себя сторонние запахи, и это волокно имеет свойство как бы обеззараживаться. Вот такую информацию нашла, очень интересную. По уходу самое основное это что? Вот если мы говорим про лен, то это, конечно, стирка, ну, где-то градусов 30, не больше. Потому что при всем, при том, что лен это достаточно прочное полотно, прочная нить, но... Для того, чтобы он не потерял цвет. Кстати, когда он выгорает, это тоже смотрится очень красиво и органично на одежде. Но все равно стирка, 30 градусов. Желательно не пересушивать, чтобы вот не было этого выгорания. Да, чтобы не было деформации ткани. Ну, или одежды из этой ткани. Потом, мы не используем для натуральных тканей какие-то агрессивные химические моющие средства. Это тоже исключено. То же самое касается и хлопка. Ну, хлопок в этом плане чуть попроще, конечно, выходит, чем лен. Но, тем не менее, не пересушиваем, не используем агрессивные какие-то красители. Для белых тканей, да, хлопка и льна, можно использовать какие-то отбеливатели. Да и нужно для того, чтобы освежать этот цвет, для того, чтобы удалять какие-то пятна. Тут с этим проблем нет. Как раньше делали, вывешивали да, белое белье на солнце, солнце оно являлось таким своеобразным натуральным природным отбеливателем. Поэтому ну это то, что касается хлопка льна. Следующая группа натуральных волокон и тканей из них – это шелк и шерсть. Тут тоже все очень интересно. Я сейчас говорю про процентный натуральный состав, потому что вот это лето и не хочется, да, сейчас пока говорить о синтетике. Что касается шелка, шелк изготавливается из ну, достаточно дорогостоящим образом из длинной нити, которую вырабатывает куколка. Тутового шелкопряда. Боже мой, я выговорила это. Вот. И шелк является достаточно прочным волокном. Из него изготавливают и ткани, и нитки. Нити, которыми мы шьем. И для, нити для шитья, и для вышивки. И я нашла такую информацию, что шелковая нить по своей прочности равна а, прочности проволоки. Такого же диаметра. Кстати, вот очень интересная информация. Прочная нить, а, да, хорошо держит краску. И изделия вообще из шелковых тканей выглядят, конечно, великолепно, вы это знаете. Группа тканей. Значит, в зависимости, опять же, от того, каким образом скручивается нить и какой она толщины, получают различные виды шелковых тканей. Это крепы, матовые такие, да, атлас, более гладкий, чесуча, фай, то есть различные виды шелковых тканей. Они тоже могут быть как совсем тонкие, вот шифон, да, вот я, например, показываю, вот крепдышин, Видите, креповая структура, матовая, он настолько тонкий, прозрачный, невесомый, его используют и в качестве ткани на какие-то основные виды да, вот одежды, и рубашка, и платье, так и в качестве подкладочных материалов. Потому что, когда мы, например, шьем шелковое платье, мы не можем в качестве подкладки использовать искусственную какую-то да, синтетическую ткань, поэтому мы уберем вот, например, такой же креп Дальше, вот у меня здесь есть, смотрите, уже зеленого цвета такой же креп, но он более плотный, не такой прозрачный, как вот этот вот кусочек, да. И есть у меня, смотрите, натуральная тоже шелковая ткань. Это креп атлас. С одной стороны креповая фактура, текстура, с другой стороны атлас можно использовать на обе стороны эти ткани конечно невесомые очень приятные к телу экологичные для аллергиков тоже выход но шелковая нить она очень подвержена воздействию ультрафиолета поэтому с одной стороны это летний ассортимент до да, тканей но постирали и не сушим на ярком солнце. Это очень должна быть деликатная стирка. Кто-то отдает изделие из таких тканей в химчистку. Но я химчисткой, кстати, на своем опыте ни разу не пользовалась. Это стирка в прохладной воде. Опять же, без агрессивных каких-то моющих средств. Желательно, если у вас есть какое-то платье, например, да, вот из дорогого шелка, вниз использовать комбинацию для того, чтобы не было прямого соприкосновения вот этой вот дорогой шелковой ткани с телом. То есть обязательно вниз комбинацию комбинацию жаркое время можно снять, постирать, потому что, там, допустим, можно чуть-чуть более дешевый шелк использовать, да, и основное, основное платье, например, какой то яркое вы сшили, оно не теряет уже от частых стирок ни цвет, ни форму, и еще бывает так, что шелка очень чувствительна вот дезодоранты, да, мы пользуемся, опять же, к... Поту, поэтому могут оставаться какие-то пятна, поэтому тут нужно смотреть, что мы шьем, как мы шьем, <laughs> как подбираем свой образ. Если мы поджигаем шелк, то он а, не горит синим пламенем, как хлопок, да, горел у нас. То есть а, такого вот не образуется вот этого огня открытого, да. И пахнет волосом, вот как хотите, пером. Либо вот если волос поджечь, и снова, вот опять же, свойство натурального волокна. Вот этот вот пепел, который образуется, он очень легко крошится. То есть нет никаких жестких шариков, ничего. Ну, прям пахнет, да, волосом, пером. Ну-ка подожжем вот это, это волокно. Да. То есть начинает гореть и сразу тухнет. Нет такого, как, знаете, вот как у синтетика, горит прям как пластмасса. Нет. Все. И тоже запах пера так ну и атлас подожжем опять же видите такого разгорания нет Оп, сразу начинается огонек и тухнет все то есть это вот отличие до да, шелковых тканей ну и в завершении этой темы натуральных волокон поговорим о шерсти шерсть это конечно более зимний ассортимент потому что у шерсти Малая теплопроводность, поэтому она согревает. Шерсть – это такое, скажем так, сваливание, да, какие-то войлочные ткани. Виды ткани – это различные драпы, сукно. Ну, в зависимости, опять же, от переплетения, от скручивания нити, мы получаем разную плотность ткани. Еще главная особенность, знаете, интересно, когда мы говорим про шерсть, Начинаем поджигать, она не горит, вот особенно войлок, э, пальтовые ткани, если в составе нет синтетики какой-то, да, то ну, шерсть, она не горит, ей можно тушить какое-то какое открытое пламя, вот тоже интересно, пахнет тоже волосом, ну, паленой шерстью, вот, она практически не разгорается, как, как, как бы я ее не поджигала. Но здесь, кстати, чуть-чуть у этого образца добавлено какая то искусственное -то волокно, поэтому, но если мы говорим о стопроцентной шерсти, это уже какие-то другие свойства. Уход Опять же, так как это натуральное волокно, должен быть щадящий. Ну, шерстяные ткани мы в основном даем химчистку. Либо это какое-то пропаривание в домашних условиях. Может быть, салфетками для выведения пятен какие-то отдельные участки замываются. Но лучше, конечно, химчистка. Изделия из шерсти дают тоже наиболее ну, большую усадку. Это тоже нужно учитывать при выборе тканей. Поэтому нужно понимать, что изделия из натуральной шерсти, конечно, тоже требуют к себе очень деликатного ухода и отношения. Но вот что интересно, если касаться шелка, на шерсти, то они достаточно простые в пошиве. Про, девочки, про шелк я не говорю, потому что шелк это вот это вот туда-сюда, с ним тоже нужно уметь работать и есть какие-то тоже свои особенности, которые мы будем открывать, ну, раскрывать в следующих уроках. Вот. А вот хлопок, лен, шерсть достаточно приятные, простые в уходе, очень хорошо формируются детали при помощи влажно-тепловой обработки. То есть, ну, Работать с, таким, с такой группой тканей одно удовольствие. Ну и что еще хочу сказать, для того, чтобы немножечко удешевить стоимость тканей, производители добавляют искусственные волокна, но ну, об этом мы поговорим уже во втором уроке, что такое искусственные волокна да, и какие они бывают, и то есть делают такие смесовые ткани для того, чтобы состав, например, хлопка, льна, шерсти в ткани был чуть меньше, то есть добавляют да, вот эти вот искусственные волокна, и в то же время увеличивают срок службы таких тканей, потому что при добавлении, ну не знаю, тоже синтетики какой-то, да, хлопок или лен меньше сминаются, шерсть меньше вытирается, да, на каких-то локтях. То есть ткань приобретает уже совершенно другие свойства. Но мы с вами говорили о натуральных волокнах и тканях в чистом виде поэтому самые основные рекомендации я вам дала я думаю что тему раскрыла если у вас остались еще вопросы задавайте их пожалуйста в комментариях под этим видео и на следующем уроке мы уже поговорим о химических волокнах это тоже очень интересная тема расскажу как ухаживать с такими изделиями ну и то есть немножечко мы так вот с вами погрузились в материаловедение. С вами была Ольга Дьяченко, канал «Ближе к телу». До встречи на следующем уроке.